Здравствуйте, меня зовут Владис сегодня я вам расскажу, как можно заработать в этой бесплатной социальной сети, если вы поймете, как здесь работать и, в принципе, как система выплачивает комиссионные. Я уже заметил, что в чатах уже много вопросов есть, я отвечу на все ваши вопросы, внимательно послушайте от начала до конца. В конце вы сможете мне задавать вопросы, естественно, я помогу вам еще ответить на ваши вопросы. Давайте начнем с того, что зайдем в бэк-офис и посмотрим, как выглядит этот бэк-офис и от чего растут так называемые просмотры. Потому что сегодня с одного IP-адреса человек может кликнуть только три раза на каждый видеоролик, один раз в день. Максимум три человека можно регистрировать со своего бэк-офиса, с одного IP-адреса. Поэтому будьте бдительны, не пытайтесь зарегистрировать больше человек, потому что нет никакого смысла. Потому что если вы зарегистрируете кого-либо со своего компьютера, своего IP-адреса, и этот человек со своего компьютера не будет заходить хотя бы один раз в неделю минут на 15 и делать какие-либо действия, вам не будут насчитываться CiberCoin, то есть не будут вам насчитываться комиссионные, которые CiberCoin всего не равен одному доллару. Итак, я хочу вам показать сейчас мой экран. Я думаю, что вы видите рабочий стол моего компьютера. Это мы находимся на центральном сайте компании. Для того, чтобы войти в свой бэк-офис, достаточно здесь написать, www.viewtracker.com и если вы кликаете на sign up вы попадаете в свой бэк офис здесь я хочу вам показать я думаю многие знают как зарабатывать с бесплатной часть я думаю уж все таки не внимательно послушали и не все до понимают до конца как работает эта система вам в принципе надо строиться вы бесплатно зарегистрировались и начинаете приглашать своих друзей. Точно так, как в Facebook вы приглашали людей или в ВКонтакте приглашали людей. Это не займет много времени. Пошлите несколько своим друзьям какую-то информацию, что присоединяйтесь ко мне, к моей социальной сети, и мы с тобой вместе сможем зарабатывать деньги. Это первая в мире видеосоциальная сеть, которая платит. За то, что вы приглашаете бесплатно свою социальную сеть, своих друзей, знакомых. Вы строите ширину. Если вы посмотрите сейчас, я передвину нижний ряд, и видите, я строю столько в ширину. Ничего другого вам не надо делать. Приглашайте людей по своей реферальной ссылке, и они, когда регистрируются, попадают в первую линию стоит пригласить чем больше людей? Потому что, как видите, если я зайду сюда, покажу вам, то у меня 53 человека зарегистрировались в первую линию. Но, но, из этих 53 человека, пока я вижу, что активно всего только 6 человек работают. 600 человек красный, остальные желтые и один зеленый. Поэтому вы знаете, что в любых проектах, где бы ни работали, чем бы вы ни занимались, там также, чем больше вы человек пригласите в первую линию, статистика показывает, что 10%, 10 будут самостоятельно работать, продолжать то, что начали делать вы. То есть вы начали строить свою социальную сеть, естественно, Показали, как это делает своим первым лично приглашенным, то есть своей первой линии, И они продолжают делать то, что начали делать люди. У меня также статистика правдивая, потому что у меня 53 человека. Из них у меня 6 человек работают, 5 человек сильно. Шестой уже начинает подтягиваться. Я надеюсь, что еще будут люди, которые также подтянутся. Но я на этом не буду останавливаться, буду дальше приглашать первую линию. И, в принципе, получается, что делаю я – строю ширину. Это не MLM, это не сетевой маркетинг, это не матрица, это не бинар, это просто линейка. Вы строите, строите линейку. И каждый человек, который, допустим, здесь я кликну на зеленого, да, он также строится в ширину. Этот внизу также строит свою ширину. Вы понимаете? И так каждый человек строит свою жизнь, поэтому уже второй, третий уровень может быть у вас просто громаднейший. Зайду во второе меню и посмотрю все-таки, что нужно мне сделать для того, чтобы быстро продвигаться по карьерной лестнице и начать зарабатывать сибиркоины. Для того, чтобы вы начали зарабатывать сибиркоины, вам надо надеть только сюда эту мышь. И посмотреть, там пишет, для того, чтобы открылась первая, вторая, третья глубина, у вас должно быть 100 поинтов. Это 100 wave score. Как получить 100 поинтов? Очень просто. Смотрите. Возьмете просто свою вычислительную машинку. 100 поинтов. Разделите на 7. И покажет, что у вас должно быть 14,2 активных партнеров. Что это значит «2 десятых»? Значит, округляем, у вас должно быть как минимум 15 партнеров первой линии, для того, чтобы у вас быстро открылась вторая и третья глубина. Я думаю, что это абсолютно несложно сделать, потому что то, что дается бесплатно, то всем все надо. Поэтому, я думаю, на бесплатный сервис пригласить абсолютно нетрудно. И я вам хочу сказать, что мне уже задавали такие вопросы люди, что «Ой, здесь копейки, мы будем тратить дорогое время на это». Какое дорогое время? Вам не надо больше тратить времени, чем вы тратили времени, когда заходили на Facebook и приглашали туда людей. Вам не надо тратить больше времени чем вы заходили на ВКонтакте или в Одноклассники и начали выстраивать свою сеть, искать контакты, искать знакомых, добавлять их или приглашать, чтобы они зарегистрировались на ваш канал, допустим, ВКонтакте или в Одноклассниках. Ничем не больше. Здесь вас никто не гонит. Кто-то может сделать это за неделю, кто-то может сделать за месяц, а кто-то, может быть, за год сделает. Но какое это имеет значение? Если человек действительно начинает понимать изюминку этого бизнеса, он постарается это сделать, чем быстрее. Когда у вас открывается уже первая, вторая, третья глубина, да, то вы начинаете зарабатывать, у вас умножитель стоит 7, и в зависимости от активности партнеров у вас насчитываются баллы, мейвскоры. И с этого момента у вас насчитываются с левой стороны доллары. Понимаете? Доллары насчитываются только от активности нижестоящих стоящих товаров, не от кликов, не от просмотров. От просмотров растет ваш рейтинг. Теперь хочу вам обратить внимание на именно просмотры, почему важно все-таки кликать на свои видеоролики. Но я вам хочу сказать, что много вы не накликаете, потому что вы видите, у меня 2 миллиона, попробую увеличить чуть-чуть. 2 миллиона 337 тысяч 915 просмотров. Это за один месяц, как я присоединился к этому проекту. Хочу вам сказать очень важную информацию, которую многие не знают. И будьте добры, запомните, у меня заканчивается 930 число просмотров. И сейчас я вам хочу показать, как вы можете увеличивать количество просмотров. Если кто-то говорит мне, вот я кликаю, у меня не растут мои баллы, просмотры, да? Да, не будут расти у кого-то, не будут расти. Знаете, когда будут расти? Когда минимум пригласить хотя бы 5 человек. И эти 5 человек также прокликают чуть-чуть в своем бэк-офисе или делают какие-то действия, делятся на социальных сетях. С этого момента вы можете опять себе начинать кликать. Но... Еще больше поинтов или просмотров вы будете получать от следующего. Смотрите, что я делаю. Вот у меня здесь популярные артисты в Соединенных Штатов Америки, вы, наверное, все знаете, Мадонну, BMC и так далее. Я выбрал такие видеоролики с YouTube, которые я сегодня более просматриваем. Эти все видеоролики на YouTube, эти артисты, естественно, на платный аккаунт в YouTube. Потому что они с этого хотят получать деньги. За то, что люди просматривают их, их видеоролики, они деньги, получают деньги за просмотры. Теперь хочу вам показать очень интересную информацию, которую вы еще, наверное, не видели. Это непосредственно сейчас показывает, что все социальные сети, особенно музыкальные социальные сети, Сколько платят артистам за то, что прослушивают или скачивают, или просматривают их видеороли? Здесь очень много таких компаний и так далее, платформ, где можно это посмотреть. Но мы остановимся на ютюбе, okay? вы видите, YouTube? Внимательно слушайте, потому что это очень важная информация. И если у вас в вашем кругу есть друзья, Допустим, актеры, музыканты, певцы. Или вы просто ищете на YouTube каких-то артистов, у которых большие просмотры, для того чтобы вы имели очень большой, большую базу просмотров. Тогда давайте посмотрим, как это будет. YouTube, если проплачивает человек, который выставляет свои видеоклипы, он начинает получать первые свои деньги, если у него 4 миллиона 200 тысяч просмотров этого видеоролика. Сколько он получает? Он получает 0, 0,003 цента. Теперь, допустим, артист или кто-либо выложил свой видеоролик на платный сервис, желает получать от просмотров, тогда он 4 миллиона 200 тысяч умножить на 0,0003 цента, и получается, что после того, как 4 миллиона 200 тысяч просмотров будет именем, он получит 1260 долларов. Хочу вам сказать, что артисты в месяц не могут и тысячу, ну кто-то максимум 10 тысяч просмотров делать. Для того, чтобы 4 миллиона 200 тысяч просмотров было у артиста, может быть, надо год, а для кого-то, может быть, и два, и три года, чтобы висел его видеоролик на ютубе. Может быть, у него будет столько просмотров. Теперь, если вы внимательно послушаете, это, может быть, хорошая идея вам или подсказка, если вы подойдете к артисту знакомому артисту, который выставляет свои видеоролики на YouTube с надеждой, что он там заработает деньги, то вы можете ему спокойно сказать, что загрузи, пожалуйста, свои видеоролики в U-Tracker, загрузи их сюда, в эти папки, и начинай делиться на социальных сетях, если ты будешь делиться на социальных сетях, то ты заметишь, что у тебя за месяц будет более чем два с половиной миллиона просмотров видеороликов. Те просмотры, которые растут в нашем бэк-офисе, естественно, они на YouTube тоже растут параллельно, значит и он и на YouTube будет получать деньги. И будет получать вьютрекеры трекеры в том случае, если он расскажет своим друзьям, да, чтобы они присоединялись к нему, к этой изумительной социальной сети. И если люди начнут к нему присоединяться, он еще и здесь начнет зарабатывать деньги, и может быть гораздо больше, чем он заработает с YouTube. Потому что когда я показал артисту, и всемирно известному артисту, Вчера, что у меня за один месяц 2 миллиона 336 тысяч просмотров, он был просто в шоке. Он сказал, мне это надо, и мгновенно зарегистрировался и сказал, что загрузит все свои видеоклипы сюда, которые на ютюбе, и начнет через этот сервис начинать раскручивать свои видеоролики. Теперь еще раз хочу, чтобы запомнили, потому что сейчас уже цифра изменилась. 0,94. Сейчас я нажимаю на share, поделиться. Первую я делюсь на LinkedIn. Смотрите. Нажал на share. Закрываю его. Следующую делюсь на Google+. Тот же видеоролик. Ту же папку. Делюсь на Google+. Теперь делюсь на Твиттере. Записываю сюда свой телефон. Вот мой телефон. Вхожу. И нажимаю твит. Теперь смотрите, что я делаю дальше. На Facebook. Делюсь на Facebook. Опять нажимаю на share. Поделился на Facebook. И теперь смотрите самое интересное для тех людей, которые писали в чате, что я кликаю и не добавляются просмотры. Сейчас, только чуть-чуть тормозит, почему-то Facebook в последнее время. Наверное, слишком много пользователей и малая мощность серверов уже у них. Возвращаюсь я в свой бэк-офис. Смотрите. Вы видите, что уже 121 конце. Теперь подождем буквально 30 секунд. Я обновляю эту страничку. Посмотрите, уже 137, уже даже 140, видите? Пройдет еще 30 секунд, и вы увидите, как идут просмотры, потому что миллионы людей на этих социальных сетях начинают просматривать мои видеоролики. На круглую стрелочку, обновил. Смотрите, уже 154. Видите, какие скачки? И я еще, я не кликал, это... Люди уже просматривают, потому что там тысячи, тысячи. У меня только на одном Фейсбуке более чем 5 тысяч человек. Да? И вы видите, что если я опять обновляю страничку, смотрите, сейчас 154, обновляю страничку, посмотрите, сколько будет. Уже 159. И если подождем еще минутку, то вы заметите, что эта цифра резко пойдет вверх. И если вы будете это делать, Каждый день, а желательно делать это каждый час, у вас будет такое большое количество просмотров. Давайте я опять обновлю страничку, посмотрим сколько сейчас. Пожалуйста, из 159 на 165. Видите, как растут просмотры. И теперь эти просмотры будут расти приблизительно в течение часа, двух часов, пока моя ссылка, которая поделится, не уйдет. Мне также делятся какими-то своими ссылками. Выставляют видеоролики, картинки и так далее. И она со временем пропадает, уходят. И те люди, которые заходят или в данный момент находятся на социальных сетях, они уже ее не видят. Поэтому и сейчас я опять сделаю то же самое. И вам советую. И вы увидите, что у вас как будут расти просмотры. И с таким большим количеством просмотров, если я подойду к любой крупной организации, которая имеет какие-то свои продукты и хотела бы их рекламировать, но не знаете где выгодно их рекламировать? Тогда вы можете им показать: смотри, за месяц у меня почти два с половиной просмотров. А этом сайте ты можешь рекламировать свои продукты. Он заходит, регистрируется, покупает себе рекламные баннеры с компанией, договаривается, заключает договор. Его компания также получит место, как и здесь Apple или Google Play и так далее. И начинает себя рекламировать, потому что здесь просто бешеный просмотр. Вы начинаете понимать смысл всего этого? Окей, okay. я не хочу больше вас ждать на бесплатном сервисе. Вы не, неоднократно раз, наверное, уже слушали, как можно зарабатывать. Зарабатывать можно только тогда, если ваши ниже партнеры будут активны. То есть хотя бы один раз в неделю минут на 10-15 зайдет свой как-офис, и будет проводить там какие-то действия. Или просто смотрит видеоролики, или загружает новые видеоролики, или кликает на эти видеоролики, или делится на социальных сетях, если он хочет, чтобы у него рейтинг его поднимался, и у него количество просмотров увеличивалось. А теперь те люди, которые на бесплатном сервисе заработали деньги, наверное, они каждый хочет вывести наличными эти деньги. Тот человек, который на бесплатном сервисе заработал деньги, вот, допустим, я 265 долларов здесь, да, и завтра у меня еще 46, наверное, долларов добавится сюда, я могу их потратить в разных магазинах, которые в них в этом списке. Но, наверное, ваша цель другая чуть-чуть. Вы не хотите потратить эти деньги в магазинах, вы хотите наличными эти деньги. Вот да, запишите в NewTracker, Запишите сумму сюда 25 долларов и нажмете на синюю кнопку и перейдете на платную часть. Это с 1 ноября уже будет четко работать. Сейчас это работает, но это надо связываться с службой поддержки и так далее. Поэтому, я думаю, успеете это сделать с 1 ноября. И после этого вы попадаете на платную часть. Ну, платная часть... Это просто удивительные деньги приносит, и очень часто вы будете видеть, что здесь цифры у вас появляются и растет и растет ваш доход. Сколько вы можете заработать в этом проекте? Сегодня мы создали интересную таблицу Excel, да? в Excel таблицу, если вы Ctrl-R, сколько вы зарабатываете, сколько тратите денег и так далее. Но она чуть-чуть сложная, может быть, с первого раза не поймете ее. Мы потом вам разошлем, вы, кажется, может изучить ее. Сейчас я вам хочу показать совершенно по-другому. Во-первых, мы перейдем в ту часть, где мы посмотрим, как выглядит все-таки с 1 ноября этот социальная сеть, этот сайт, этот сайт Воронка. И вообще, как мы себя будем чувствовать в этом сервисы. Если вы посмотрите и включите компьютер, зайдете в Wavescore, будет это выглядеть таким образом. Там у вас будет несколько уже страниц, не одна страница. Будет эта, которая была у нас, и будет, естественно, еще одна страница. На этой странице вы сможете загружать любые картинки, любые видеоролики, любые фотографии. Но самое интересное, знаете что? Что вы сможете вести переписку со своей нижестоящей командой и вообще со всеми людьми, которые заходят сюда. Если им понравится, они поставят лайки. Если они поставят лайки, вам будут насчитываться себе То есть гораздо легче можно будет зарабатывать деньги уже в этом новом сервисе. Реклама компаний, она будет здесь внизу под видеороликом, видите? Под этим видеороликом будут постоянно меняться рекламы тех всех инвесторов, которые хотят себя рекламировать и платят за это деньги компании. Компания часть этих денег делится с нами. Следующая страница будет, если вы нажмете на это меню плейлист, тогда откроется та страница, которая, в принципе, у вас... Сегодня видна. Но она также чуть-чуть, может быть, будет по-другому дизайн выглядеть. <coughs> Давайте тогда посмотрим дальше. Все-таки, что это за социальная сеть и какая она предлагает нам план вознаграждений, когда мы захотим выводить деньги наличными. Что нам для этого нужно сделать? То, что мы проплачиваем 25 долларов, мы этим арендуем баннер. Какой баннер мы арендуем? Чуть-чуть опять хочу вернуться сюда и показать вам, что компания предлагает вам разные баннеры. Для разного бизнеса, разные продукты можно. Вы можете загрузить свои баннеры, какие угодно. Вы можете выбрать из списка любой баннер, который вам нравится. Да? или здесь есть белая кнопка «Upload banner». То есть вы готовите себе какой-нибудь баннер, фотографию какую-нибудь интересную, какую-то хорошую надпись на нее делаете, и также можете загрузить, и у вас уже будут баннеры в другой. Вот это баннеры, которые я сам себе пытался создать, и у меня эти баннеры здесь загружены. А здесь то, те баннеры, которые предлагает сегодня компания. То есть 25 долларов стоит на месяц аренда такого баннера. Я думаю, это абсолютно немного денег, потому что это можно покрывать из бесплатного сервиса, заработал с бесплатного сервиса, 25 долларов перекинул на платный сервис, и у меня уже месяц проплаченный. Естественно, что в бесплатном сервисе постоянно будет у вас расти. Потому что когда у вас строится бесплатный сервис, параллельно платный сервис, только вы имеете два источника дохода. Один из бесплатного и один из платного. Все это суммируется вместе и вы имеете очень приличные доходы. Возвращаюсь я опять сюда и покажу вам все-таки этот компенсационный план, который я считаю, что при такой минимальной инвестиции, как 25 долларов, здесь можно зарабатывать в деньги. Итак, давайте посмотрим. Первое. Когда кто-то проплачивается 25 долларов, он занимает место в платном сервисе. Начинает приглашать людей на платный сервис, или люди рано или поздно вынуждены перейти все на платный сервис для того, чтобы они могли не тратить в магазинах свои заработанные деньги, а выводить на банковскую карту мгновенно и еженедельно. Это очень важно. Смотрите. Когда вы проплатили 25 долларов, арендовали баннер, вы выходите на уровень, который называется Control R. За каждого нижестоящего партнера, кого вы пригласите или он сам проплатится и попадает в вашу первую линию, вы будете получать по 8 долларов. Каждый человек будет стремиться, во всяком случае, я уверен в этом, чтобы у него было хотя бы, хотя бы 4 человека в первой линии. Знаете почему? Да потому что четыре человека принесут ему 32 доллара. 32 доллара – это достаточно проплатить в следующий месяц. И еще остается ему 7 долларов. Это небольшие деньги. Но я уверяю вас, что если вы посмотрите дальше, даже на этом уровне, вы сможете зарабатывать хорошие деньги. Потому что, начиная с пятого человека, когда у вас уже будет пять человек первыми, вы сразу выходите на уровень эксперта. Что это значит? Что у вас открывается один доллар менеджмент оверрайт с неограниченной глубины? Этот 1 доллар вы будете получать до бесконечности. Вы получаете ежемесячно после проплаты 25 долларов, 2 доллара плюс 1 доллар менеджмента, 3 доллара, со второй глубины, со всех людей, которые у вас во второй линии будут появляться первой линии люди, которые будут в дальнейшем у вас появляться, вы будете их приглашать, или они будут проплачиваться с бесплатного офиса, вы будете получать уже 9 долларов за каждого человека. Давайте тогда сейчас чуть-чуть посмотрим математику, цифры, если вы имеете 5 лично приглашенных партнеров первой линии. У вас, в принципе, открыты две линии только. Первая и вторая линии. Да? Значит, вы получаете 41 доллар, даже больше, не 41 доллар, потому что в том случае, если у вас только 5 человек, тогда 41 доллар. Но на следующий месяц это уже будет больше, потому что 5 Человек, когда проплатится, это 5 раз 9, это будет чуть, чуть больше, чем 41 доллар, это будет 45 долларов. Okay? Но мы взяли первый месяц. Со второй линии, если каждый, первая первой линии вашей, пригласит хотя бы 4 человек. А почему 4? А для того, чтобы ему ежемесячная оплата обходилась бесплатно. И я думаю, что каждый будет к этому стремиться, чтобы у него было хотя бы 4 активных партнера в первой линии. Вы получаете в принципе 101 доллар в начале каждый месяц, а потом придет время, когда каждую неделю, потому что люди в разное время проплачивают, и когда у него пришло время проплачивать, точно в то дата, когда он регистрируется, он проплачивается, вам насчитывается деньги. Но теперь давайте, прим... у вас не открыта еще третья, четвертая и дальнейшая глубина, но есть у нас так называемый менеджмент да? оверрайд, это один доллар, видите, вот это. Допустим, ваша вторая линия пригласила каждый по четыре, 20 человек у вас в третьей линии появляется, потому что 5 человек пригласили по 4, это 20, 20 человек пригласят по 4, это будет 80, 80 пригласят по 4, это будет 320. И мы могли бы идти дальше до бесконечности. Но я не хочу вас запутывать, поэтому я вам показал только еще дополнительно две линии, где вы получаете по одному доллару менеджмент оверрайд, который вы будете получать с неограниченной глубины. Таким образом получается, что с третьей глубины вы получаете 80 долларов. Если бы у вас была открыта третья глубина, то, естественно, вы получали бы плюс 2 доллара за каждого человека. Но так как у вас не открыта она еще, вы только получаете менеджмент override. Это как мэджинг-бонус, может быть, вы помните, в других проектах называется. Бонус соответствия или как угодно его называть. Здесь назвали его менеджмент Override. Следующий, четвертый уровень, где 80 человек также пригласят каждый почти, потому что будут стараться выполнить именно вот эту функцию, чтобы получать хотя бы 32 доллара, чтобы им не надо было лезть в карман и проплачивать 25 долларов. Это для вас дополнительно еще 32 доллара. Я мог бы продолжить и 80 человек, или 320 человек опять умножить на 4, и тогда здесь уже бастословные цены будут, суммы будут. Но если мы возьмем только эти четыре уровня, это для вас ежемесячно как минимум 5000 долларов. Это минимум, потому что будут люди среди них, которые сильно начнут работать. И может быть у одного, у двоих убежит глубина, хоть до десятой глубины, вы понимаете? Там также будут люди проплачивать. И все это будет вам насчитываться. Уже с каждого будете получать по одному доллару. Но этот один доллар будете получать до тех пор с данного партнера, пока он не выйдет на такой же ранг. Если он вышел на такой ранг, его ежемесячный проплат вы получите еще, но уже с его команды вы не будете получать. Но у вас-то еще есть четыре ветки. Оттуда вы получаете и вы, наверное, будете стремиться дальше приглашать первую линию, или у вас будут из бесплатного сервиса переходить в первую линию, и когда у вас первую э, линия начнет заполняться, и вы дойдете до 10 активных партнеров первой линии, вы становитесь на уровень специалиста. В этот момент уже у вас менеджмент Override будет 2 доллара. И, естественно, ежемесячная обломклата с первой, второй и третьей глубины вы получаете каждый месяц. Но что будет с четвертой, пятой глубины? С четвертой, пятой, шестой и до бесконечности вы получаете здесь уже 2 доллара. Как это выглядит в цифрах, мы сейчас это посмотрим. Вот я сделал подсчеты. Если у вас в первой линии 10 человек, вы становитесь на уровне специалист, менеджмент оверрайд у вас 2, и 2 месяца, 2 доллара ежемесячно получаете. Это 4 доллара. Но так как в первой линии, да, вы уже будете зарабатывать 8 плюс 2. Что 8 плюс 2 доллара менеджмент оверрайд. Вы с первой линии, дальше если будет строиться, дальше если будут вам присоединятся люди, вы будете получать по 10 долларов. Таким образом, я посчитал, что, допустим, вы всего 10 человек имеете в первой линии, вы заработали 100 долларов. Но ведь эти люди также будут приглашать. Может быть, не сразу все, но рано или поздно придет время, когда каждый пригласит как минимум как минимум 4, для того, чтобы выдержать именно это условие чтобы обонплата была бесплатная, даже если с бесплатного сервиса не зарабатывают. Но я вам хочу сказать, что не придется к этим деньгам вам дотрагивать, потому что в бесплатном сервисе, если вы будете уже на этом уровне, там вы будете уже зарабатывать долларов 100-150 в неделю, может быть. Поэтому это будет абсолютно несложно. У меня есть партнер, который в месяц уже с бесплатного сервиса заработал более чем 1000 долларов. Есть партнер, которого вы знаете, который проводит презентацию Никита Ласла, сегодня мне показывал, что у него 860 долларов уже в принципе из бесплатного сервиса. Еще целый месяц не прошел, как мы перешли э, на этот новый маркетинг, да, и у него с тех пор уже такие деньги. Но смотрите, значит, со второй линии вы получаете 160 долларов. Эти 40 человек также постараются пригласить или будут к ним переходить также люди из бесплатного сервиса, будут проплачивать 25 долларов. И мы берем самый худший вариант 4. Это идеальный, оптимичный, оптимиз, э, оптимальный вариант для партнера, чтобы ему это не обходилось больше лишних денег, карман не надо было лезть. Значит, всегда 4 будем считать. Это 160 человек, 160 человек умножим на 2. 320 долларов. Но я хочу вам сказать, что я сделал ошибку здесь, потому что здесь еще открыта эта линия, поэтому три линии здесь еще надо умножить еще на 2. Я исправлю этот слайд, так что здесь эта сумма будет гораздо больше, потому что это еще надо умножить на 2. это будет 640 долларов вместо 320. Да? Здесь я... Уже смотрю четвертую линию, здесь она действительно не открыта, здесь только Management Override 2, это правильно, это 640 долларов. Если я умножу эти 640 на 2, это будет 12280. Теперь давайте посмотрим дальше. Эта глубина не открыта, эта глубина... Уже та глубина, которая следующего ранга требует. Но там уже идут регистрации. Что вы будете с этого получать? Management override 2. Значит, 640 человек у вас третьем уровне. Да? Умножаете хотя бы на 2. Может быть, каждый не 4 человека пригласит, а только 2 человека. Это получается, что 1280. Если 4 пригласить, то, естественно, в два раза больше. Но будем брать самый худший вариант, что люди там внизу еще только раскачиваются, и только 2 человека пригласили, каждый. Каждый 640 человек пригласил только 2. Для вас это 1280 человек умножить на 2 доллара, это менеджмент оверрайд, это 2560 долларов. Суммируйте эту сумму, это 4420, плюс 320, которая здесь, я ошибку сделал, и не добавил сюда еще 2 доллара. Да? Здесь еще 2 доллара надо было добавить, это самое. Потому что здесь еще из ежемесячных вклад идет 2 доллара. Понятно? И так вы будете получать этот менеджмент оверрайт 2 доллара, опять до бесконечности. вот я представить, сколько будет на 7-8 уровне людей через некоторое время, и с каждого вы имеете по 2 доллара. Это бешеные деньги будут, вы понимаете? Это минимум, что вы будете зарабатывать такие деньги, минимум. Но вы будете получать этот менеджмент оверрайт. До тех пор 2 доллара, пока не появляется эксперт в вашей ветке, кто-то из ваших личных или из его личных, то, начиная от эксперта, с него вы еще имеете 2 доллара менеджмента но уже с его ветки вы не будете иметь только 1 доллар. Потому что это является разницей между рангами. Не знаю, понятно или нет, Здесь я объясняю вам. Если кто-то специалист, да, у него 2 доллара менеджментовый райд, кто-то архитект, у него 3 менеджментовый райд, разница всегда 1 доллар. И если появился эксперт, допустим, да, а я архитект, тогда я получаю разницу 3 минус 1, то есть 2 доллара. Не 3 доллара менеджментовый райд, а получаю 2 доллара. Если появляется у меня специалист, я уже получаю только 1 доллар с неограниченной глубиной. Но только с этого партнера. Но не забывайте, что у вас их здесь 20 на этом уровне. Или 10 на этом уровне. То есть это у вас 5 веток, 10 веток, 20 веток. А это 10, на да, этот уровень. Ведь он от 10, здесь правильно было бы написано. От 10 до 19 человек. Понимаете? Этот от 5 до 9 человек надо бы написать. Так как первое было написано от 0 до 4. Ну давайте посмотрим тогда дальше. Какие деньги платит эта компания. Я когда начал подсчитывать с товарищем моим. Я был в шоке. Я сказал не может быть. При таких минимальных затратах как 25 долларов которые мы незаметно проплачиваем, получая их подарок с бесплатной части. Вы понимаете смысл всего этого? В бесплатной части получили. Подарили нам 25 долларов. За что? За то, что мы строим социальную жизнь. Проплатили 25 долларов для того, чтобы арендовать баннеры, и смогли выводить деньги наличными. Люди делают то же самое. Посмотрите, какие деньги можно заработать на этом уровне. Потому что здесь у вас уже открывается 4 глубины. Правильно я говорю, 4 глубины. Раз, два, три, четыре глубины. Здесь уже менеджмент райд 3 доллара и 2 доллара ежемесячно, что вы получаете от Агумбла. Смотрите, какие получаются цифры. В первой линии за каждого человека вы 11 долларов получаете. 8 плюс 3 менеджментовый райд. 220 долларов. Со второй линии, если ваши 20 человек, каждый пригласит только 4 человека, это будет у вас 80 человек в вашей команде. И если я умножу это на 5 долларов, 3 плюс 2, да, это 400 долларов. Это уже, если я суммировал, первая и вторая глубина мне принесла как минимум, как минимум, 660 долларов. Так давайте посмотрим дальше. Эти 80 человек, которые у вас будут во второй линии, рано или поздно они вынуждены пригласить хотя бы по 4 человека, для того, чтобы им выполнялось это условие. Тогда у вас будет 1280 человек уже на четвертой глубине. Вы все-таки получаете дальше 5 долларов. Менеджментовый райд плюс ежемесячный 2 доллара. Это 6400 долларов. И следующая глубина. Если 1280 человек. Я здесь уже поставил не 4 человека, а только 2. Потому что, допустим, еще они медленно раскачиваются, большое количество людей. В среднем кто-то сделал 4, кто-то сделал 1, кто-то сделал 2, кто-то сделал 5. Не имеет значения средним 2 человека. Это значит 2660 человек. Умножив на 5, это 12800 долларов. Если мы это все суммируем, это 21420 долларов. Но это не потолок, это минимальная сумма. Знаете почему? Потому что менеджмент оверрайд, эти 3 доллара, да, 3 доллара, они с неограниченной глубины будут вам, выплачиваться. Потому что я уверен, что будут среди этих людей, такие люди, которые будут дальше развивать свою структуру и дальше будут переходить с бесплатно платный, проплачиваться будут и так далее. Вы с каждого человека, который проплатится, будете иметь 3 доллара. Это бешеные деньги, потому что, если мы еще на один уровень опустимся вниз или даже возьмем в этот уровень 1280, мы умножим не на 2 человека. Да? Смотрите, 1280 умножить, допустим, на 4 человека, это уже 5120 человек. А 5120 человек. Если я умножу на 5, это принесет вам 25 тысяч долларов плюс. Вы представьте себе, что только на два человека будет больше у каждого, и ваш доход уже будет 40, сколько месяцев? это будет? 46 тысяч, 47 тысяч 20 долларов. Вы чувствуете, какие бешеные деньги? И мы сейчас еще не говорим о дальнейших уровнях. Что следующему, Маэстра. Для этого 35 человек должно быть активной первой линии. Я вам хочу сказать, что в этой таблице, которую мы сделали для маэстра, это приблизительно, хочу вам сказать, более чем 110 тысяч долларов в месяц на этом уровне. Более чем 110 тысяч. Из таких мизерных проплатках 25 долларов смотрите сегодня есть проекты надо проплачивать 100 долларов 250 500 тысячу 3000 попробуйте сравнить тогда их маркетинг что сколько можно заработать с тех денег и сколько можно заработать с этих маленьких 25 долларов да здесь количество людей больше но здесь количество людей, оно само добавляется. Потому что если вы выстроили свою первую линию, да, первую свою социальную сеть, дальше вам не надо заботиться. Дальше вам только надо следить, как у вас внизу люди начинают развиваться. И если я вам гарантирую, найдете хотя бы 5-10 человек, которые так же размышляют, как и вы, и так же готовы работать и хотят зарабатывать деньги, вы можете идти на, вечно на пенсию и заглядывать только один раз в неделю, сколько вам денег читать и выводить. Вы понимаете? Вы только раз создайте тот фундамент, который пожизненный пассивный доход будет вам приносить как из бесплатного сервиса, так же из платного сервиса. Я советую всем параллельно бесплатном сервисе сразу проплачиваться в платный сервис. Знаете почему? Потому что бесплатный сервис, он приносит, медленнее приносит деньги. И часто бывают такие люди, которые говорят, ну мы устали, здесь копейки маленькие и так далее. Вот я уже работаю две недели, у меня медленно строится моя команда, у меня люди неактивные, не заходят в свой бэк-офис, ему бесплатным сервисом начисляются копейки какие-то, может быть 0,5 цента, может быть 1 доллар начисление. Он говорит, за такие деньги мне не стоит тратить дорогое время. Но какое он время дорогое тратит, я спрашиваю. Он что больше времени тратит, чем потратил на Фейсбук или на ВКонтакте? Я думаю, что нет. Но если вы начнете параллельно платную часть, то и вы, и эти люди сразу прочувствуют, какие большие деньги можно заработать в этом проекте. Понимаете? Поэтому можно параллельно начинать строить и бесплатный сервис, и платный сервис. Не дожидаясь, допустим, того, чтобы вы заработали бесплатно. Естественно, будут такие люди, которые будут ждать, чтобы он заработал бесплатно в сервисе, из бесплатного сервиса ему перейти сюда. Но это те люди, которые очень бедные, которые в данный момент у них полностью кризис материальный, не имеют денег. Но я думаю, что 25 долларов это небольшие деньги. Это в России, по-моему, сегодня 1750 рублей. 1750 рублей, если вы зайдете, допустим, в кондитерскую, можете взять. Два килограмма шоколадных конфет, лишь как Потому что я знаю, потому что я заходил, это самое, э, в Питере, покупал два килограмма и заплатил 1800 рублей. Поэтому я думаю, что это не деньги. Вы гораздо больше денег тратите на другие вещи. Поэтому если человек хочет зарабатывать, он может параллельно начать работать в бесплатном сервисе и платном. Все люди, которые платным, они появляются в бесплатном. Все люди, которые бесплатно могут появиться, платно. Вы понимаете? Поэтому я вижу будущее этой компании. И хочу вам сказать, что здесь уже на уровне маэстра у вас 4 доллара с неограниченной глубины. Менеджмент Override. Давайте посмотрим дальше, потому что здесь я не делал подсчеты, но мы сделали подсчеты в этом. Excel, который я вам сейчас покажу, естественно, следующий гранд мастер, где 5 долларов у вас менеджмент и последний уровень 6 долларов менеджмент новая, неограниченной глубины вы получаете. На этом уровне я хочу вам сказать, что мы посчитали сумму здесь. В самом худшем варианте, знаете, сколько денег? 3 миллиона 857 тысяч долларов может заработать партнер на этом уровне. Ужас. Я когда эту цифру мы увидели, мы сказали, такое не может быть. И здесь мы также всего только 9 уровней просчитали. Но на этом уровне ведь дальше будет строиться. Ведь будет глубина и 20 глубина. И 30 глубина будет строиться у этих людей. Вы понимаете? Она уже сегодня строится. Если вы посмотрите, зайдете в свой бэк-офис. Сейчас я вам покажу еще раз, чтобы вы это понимали. Заходите в свой бэк-офис и нажимаете на WaveStats, то сегодня уже, если вы видите, на 11-20 глубине у меня уже 12 человек зарегистрировалось. Вы видите, 11-12-20 глубина. Тогда вы можете представить, что будет через год. Какие это будут деньги деньги. И сколько людей будет в этом проекте? Естественно, все по-разному размышляют, все по-разному это понимают, и не все одинаково подходят к бизнесу. Я сейчас хочу просто выделить тех людей, которые, я думаю, те люди, которые находятся в этом зале, это все люди единомышленники, которые действительно хотят зарабатывать. Те люди, которые не хотят зарабатывать, они не пришли сегодня на эту встречу. Поэтому я одно хочу сказать что вы можете спокойно сказать каждому человеку, с тобой или без тебя я построю здесь большой бизнес. Естественно, хотелось бы лучше с тобой, поэтому, если ты это понял, присоединяйся. И в принципе на этом я заканчиваю сегодняшнюю встречу, потому что я думаю, что нет смысла дальше просчитывать Сколько вы сможете заработать, потому что здесь, с первой линии, если вы рок вы будете получать 8 до 6, 14 долларов с каждого человека. И получать 2 плюс 6 с каждой глубины. Я могу пожелать вам больших успехов, и давайте начнем строить настоящий бизнес. Если у вас есть какие-либо вопросы, то сейчас задавайте мне, я вам с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я вижу, что уже Ласло Микита отвечает. Да, от кликов сибиркоины не растут. Но от кликов растет другой. Я в начале презентации попытался вам объяснить, почему стоит и от чего растут просмотры. И почему стоит иметь чем больше просмотров. Окей? Сибиркоины – доллары ваши. Они будут расти только от активности нижестоящих партнеров. Что такое активность нижестоящего партнера? Когда он заходит раз в неделю, минут на 15 в свой бэк-офис и делает какие-либо действия. Тот человек, который делится на социальных сетях, он делает действия. Тот человек, который кликает на свои видеоролики, он делает действия. Тот человек, который загружает какие-то видеоролики, меняет их, он делает какое-то действие. Или просто просматривает видеоролики и также делает действие. Вам, как вышестоящим за это насчитывается 7 баллов. За каждого человека 7 Значит, если вы хотите, я только я это тоже объяснял, то, что сейчас мы какие-то что действительно с одного компьютера в день вы максимум три клика можете сделать на один видеоролик. Больше вы делаете, вам не будет расти. Потому что система опознает ваш IP-адрес и больше не позволит вам себя накликать. Как вы можете увеличивать свои клики Вы можете послать свою ссылку другу, и сказали, покликай мне, поставь другому кругу, поклика мне. А вы ему покликаете. Okay? Но я вам скажу, что этими кликаниями вы замучитесь кликать, чтобы накликать такое количество просмотров, допустим, как у меня. Видите, еще раз показываю. 2 миллиона 340 тысяч, уже 360 просмотров. Уже 387 в конце. Видите, постоянно растут. И я уверяю вас, что в течение часа у меня здесь будет как минимум вырастет на тысячу, а может быть две тысячи еще просмотров За то, что я поделился на социальных сетях. Хотите, чтобы у вас клики поднимались? Не надо кликать. Поделитесь на всех социальных сетях. Если у вас нету этих социальных сетей, зарегистрируйтесь, это бесплатно. Ничего не стоит, загрузите свою фотографию, заполните свой профиль и начинаете подключать своих друзей. Если вы здесь делитесь своим видеороликом, непосредственно со своего офиса, здесь вы видите внизу есть Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn и еще, а oh, даже YouTube есть, даже на YouTube можно делиться. Видите? У вас начнут расти просмотры. А раз у вас растут просмотры, она как магнит начинает притягивать серьезных сетевиков или серьезных бизнесменов, потому что они когда видят, что большой просмотр, их начинает заинтересовывать. А что это такое? Почему здесь такие большие просмотры? Вы понимаете? Рейтинг ваш растет вашего сайта. И вам не стыдно будет подойти к любому бизнесмену и сказать, смотри, какой у меня просмотр. Хочешь, чтобы у тебя был такой просмотр? Хочешь рекламировать свои продукты? Регистрируйся ко мне, совершенно бесплатно начинай рекламировать свои продукты. Понимаете, как это просто? Поэтому, если какие-то еще вопросы? Потому что я, в принципе, рассказал все, и на этом, наверное, я... Закончу сегодняшнюю презентацию.